Ребята, всем, всем привет. привет! Сегодня мы снова на нашей любимой даче, а перед тем, как направиться сюда, мы заскочили, как обычно, в пятерочку. И только посмотрите на количество баллов, которые нам начислили за эту покупку. Друзья, ну если бы не один наш маленький секрет, которым мы сейчас с вами поделимся, этих баллов было бы в 10 раз меньше. Я говорю про подписку пакет. Благодаря ей нам начислилось не полпроцента баллами, как было бы при предъявлении обычной карты лояльности, а целых пять процентов кэшбэка вернулось баллами. Более того, за некоторые позиции подписка пакет вернет вам до 50% от стоимости товара на карту баллами. Но это еще не все. Часто в качестве перекуса мы берем их готовую выпечку, и этот раз не стал исключением. И благодаря тому, что мы прокачали нашу карту, нам вернулось целых 20% от ее стоимости. По подписке пакет очень много выгодных предложений, со всеми можно ознакомиться по ссылочкам в описании в закрепленном комментарии на их сайте. И там есть очень полезный калькулятор, можно посчитать сколько вы сэкономите. Кстати, за прошлый месяц мы сэкономили 1300 рублей, а ведь это целый полноценный поход за продуктами. Друзья, оформляйте подписку по ссылочкам в описании, она автоматически привяжется к вашей карточке лояльности. Но это еще не все. Для вас у нас есть индивидуальный промокод, наш личный, благодаря которому вы сможете получить целый месяц всего лишь за 1 рубль. Переходите, оформляйте подписку по нашему промокоду и продолжайте смотреть наш ролик. Я думаю, он будет сегодня интересным. Погнали! И первым делом на сегодня будет это раскромсать наш огромный бак. Что, друзья, вот до такого состояния нам удалось сегодня порезать наш бак огромный у нас, к сожалению, кончился кислород в баллонах, и мы уже отправили дядь Саню домой сами вернулись обратно и завтра мы будем продолжать с ним вместе резать, потому что завтра будет полный баллон кислорода пока Саша тут у нас огонь разводил я, собственно сортировала металл, мы сейчас хотим заехать сдать вот алюминий всякие там Здесь латунь вроде как частично с алюминием и собирал сейчас металл вокруг бака. Здесь вот чермет лежит и здесь тоже алюминий. Вот и здесь тоже немножко есть и того и другого. Надо рассортировать по пакетам Мы сейчас заедем зададим сразу. Вот после как покушаем и немножко приберемся здесь. Итак, ребята, короче, мы собрали тут немножко металлолома, походили с Ксюшкой. И крылышек собрали вам да. же. Птиц наловили, крылья им пообрывали, пообщипували перья. Короче, все уже... Мы вечером хотим заехать, сдать. Да, мы хотим на обратном пути заехать, сдать металл в другую металлоприемку, вот в ту, из которой к нам приезжал мужчина. Э, ну, типа осматривал. Ну, мы все, хотели, чтобы приехали, забрали <laughs> да, мы хотели, чтобы к нам приехали ребята из металлоприемки и все сами сделали, но в итоге там у них по времени не Вообще получалось. Не все так да, и таскать они не хотят, там это делать не хотят, то делать не хотят. Короче, пришлось все своими силами делать, ну не то, что не хотят, не делают они такую работу, которую тут надо делать то есть, допустим, Из вот земли доски, допустим. там вот у нас бочка лежит, круглая вот, чтобы ее достать, типа там надо бревна убрать туда-сюда, они этим не хотят Но заниматься, ну у меня тоже этим не особо охота заниматься на данный момент короче, я думал, они приедут, все сами сделают ну нифига и в итоге мы э -э, решили своими силами все это делать И вот как раз сейчас там резали бак Там у него всякие латунные пробки, всякие нержавейки Ну, всякое такое, короче, цветное Весь цветной металл собрали, все, что здесь по участку валялось И сейчас заедем вот в эту новую металлоприемку, сдадим им Как раз поговорим опять с этим мужчиной, если он там будет По поводу дальнейших наших планов Да, потому что мы хотим все-таки к ним сдавать Понравилось нам все у них, в принципе, нормальный мужик нормально размышляет, все объясняет. И, короче, вот эту вот радость мы хотим к ним отвозить. Вот Да. Вот это вот чудо чудесное. его тоже накидала. Короче, вот, что Ксюшка собрала, показываю. Это черный, но он, видите, он зеленой, и надо магнитом проверить, что это цветной, не цветной. Вообще металл фиг его знает. Мне кажется, это черный обычный, тип чермет. Тут вот такие бронзовые втулки. Бронзовый такой вертыш. Еще один такой же. Пробка вот бронзовая. Латунная. Ой, бронзовая, латунная. Ну, не что не я вращу, уже да? Уже да не, бронза тоже не очень дорогой металл. Нержавейка вот такие всякие шайбы вот тут, гантели на целое Ну и целый пакет тут разного всякого тоже все это ну, нержавейка. Я, я там все выковыривал вроде. Вот это вот. А ну да, вот штырь целый а там это алюминий маленький кусочек да, вот да вот. не надо его потом разом вот нержавейки надо гайки только скрутить вот эти у вот тебя еще палка нержавеющая у -у -у. а вот это вот вот эти вот М -м -м не знаю не это наверное черный все скорее у -у -у. потом посмотрим магнитиком потыкаем О, вот занятие еще Очень нашел а я еще вспомнил у меня еще там в одном месте Вон там вон кран латунный, тоже надо скрутить его. Yes. За тепличкой там труба лежит, а на ней кран латунный. Mm -hmm. Вот, да. короче, сейчас пройдемся по участку и дособерем все цветное. А черное оставим. Ну, тут как черный, там он и алюминий есть, и всякое такое, но это уже потом будем сортировать, когда к нам машина приедет. Больше времени занимаешься вот этой вот лобудой. Ну как лобудой. Чтобы как бы, нам в цене не сделали меньше, нужно вот эти все. 3, правильно ну, да. от болтов освободить от и... гайки совершенно не запомнил вот четыре штуки таких был освобождает и еще вот вот эта вот длинная штучка вот здесь он две штучки снял а здесь она не крутится да совсем заржавели на нержавейке Покрылись налетом угу. Ну вот и все, на сегодня день подошел к концу Для нас это будет целая ночь А для вас всего лишь одно мгновение Сейчас мы едем, сдаем металл и отправляемся домой А завтра с утреца обратно мы не сдали потому что металлоприемка закрыта сегодня суббота они работают с 9 до 2 поэтому а завтра вообще они отдыхают в воскресенье поэтому саша решили что в понедельник мы скорее всего опять поедем на дачу и тогда заедем сдадим день второй, а мы уже работаем Что, друзья вот у нас и второй день начался мы уже работаем там режут металл я таскаю металл все как обычно на нашей даче происходит в принципе да быстрее быстрей Я запыхалась уже, ношу мусор, а Саша сейчас вот убирал здесь вокруг металл, который вчера оставляли, и режут вот такие вот большие сейчас, которые пластины пополам, потому что они как бы тоже там неприподъемные, нужно это, сделать их поменьше. Да, друзья, сегодня у нас будет что-то необычненькое на канале. В нашей жизни это будет вообще впервые. Ребята из компании Уральский завод бытовых изделий прислали нам не только самогонный аппарат, но и коптильню холодного копчения. Сегодня мы в ней хотим приготовить скумбрию и красную рыбу. Голосование было в нашем телеграм-канале. Все выбрали почему-то рыбу, хотя мы сами хотели курицу. Но ничего, в следующий раз обязательно сделаем все из того спишка, что я выложил в телеграм. А все почему? Потому что... Невероятное разнообразие, можно приготовить блюд в этой коптильне, начиная от мяса, овощей, сыра, рыбы, да все, что вам угодно. Я даже видел рецепт копченой груши, друзья, то есть экспериментировать можно как угодно, ведь домашнее всегда вкуснее, и поэтому вы можете коптить что угодно. все, друзья, загрузили мы нашу рыбу в коптилью холодного копчения. Оставляем часиков на 8. Засыпали полный э, дымогенератор щипой. как положено по инструкции, не доводя 3 см до верха. Ребята, как вы видите, процесс уже запущенный. Аромат стоит просто на всю округу невероятно обалденный. Кстати, забыл вам совсем рассказать про саму коптильню. Коптильный дымдымыч выполнен из нержавеющей стали целиком и полностью. В комплект входит сам короб. Из нержавеющей стали Входят все необходимые шланги И гофрированный, и силиконовый Для подключения нашего компрессора У компрессора два режима Есть сильнее, есть медленнее И конечно же сам бак для заправки щипы как вы видите, на улице уже потемнело, начали мы это все в 10.30, сейчас время в 18.30, соответственно, наша рыба 8 часов находится в коптильне. Сейчас мы все это сворачиваем, потому что щипа у нас догорела, и отправляемся в квартиру уже подводить итоги и дегустировать ее. Поэтому быстро в квартиру и обратно на дачу. Итак, друзья, вот такая красота у нас получилась. Первый раз на пробу мы приготовили красную рыбу и скумбрию. Не забывайте, что у ребят действует гарантия 12 месяцев на их продукцию. Также ребята доставляют свои товары по всей России, в любой населенный пункт и в любой город. Не забывайте, что можно оформить рассрочку онлайн. Переходите по ссылочкам в описании, ознакомливайтесь с ассортиментом. Там невероятное разнообразие, начиная от самогонных аппаратов, с сувидов, коптильней и заканчивая мелкими предметами. В общем, все ссылочки будут в описании. Переходите, ознакомливайтесь, я уверен, вам что-нибудь понравится. Итак, ребята, бака у нас уже нет. Также нет и вот этой бочки, которая была с мусором. Ее разрезали сначала на три части, и среднюю часть еще порезали пополам. Начали резать этот бак, но слорода мало, решили опять переключиться туда и порезать дно, чтобы нам было проще потом его разламывать. Также все вот эти трубы, которые у нас здесь были, порезали. Эти большие трубы, возможно, 4 штуки, мы пустим на столбы для... Заборы для нашего, для ворот. И вот эту большую трубу просто порезали пополам. Мы Ее нафиг сдадим, она у нас никуда не пойдет. Ну, а уголки потом болгаркой уже в размер, чтобы куда-нибудь применять их. Порежем и сложим. Лестницу пока тоже оставили. Короче, как-то так. Работа кипит. Там он тоже лист пополам порезали. Как кончится кислород, закончим на сегодня срезкой. Начнем работать дальше. Начнем все это убирать и кучнее складывать. А сейчас у нас там рыбка-коптица, Ксюшка яблоко ест, мама в камеру машет. Короче, все как всегда. Все при делах, при очень важных. День у нас сегодня шикарный, солнечный, яркий, поэтому нам прям повезло. Сегодня и вчера погода сделала нам такой и замечательный вроде пока подарок. Да, и вроде и завтра еще завтра. Будет такая погода, да? Потом дожди. Ну вот, еще завтра, отец говорит, будет такая же погода, а потом дожди. Александр. Объясните, почему мы порезали бак? Мы вчера еще хотели сказать об этом Мы порезали бак, потому что он слишком большой, тяжелый и бесполезный Я его хотел переворачивать, сделать из него сарай Потом понял, что его проще порезать, сдавать на металл, купить блоков Сложить нормальный сразу сарай У вас, мама, дрова рубят, идите останавливайте ее а, Это... А, нет, я не про это Говорили нам то, что нужно в него воду наливать Там, чтобы... Ну, в общем, вода для, была для полива и так далее, но он был весь худой, ржавый, он воду бы просто-напросто не держал. Приваривать из него, делать из него что-то путное, ну, пластиковый, да, если вода нужна будет. Поэтому вот это вот отправляется на, на ближайшую на дороге, базу нормальную классскую емкость, да, с коронами, с крышками, со всеми делами. Если уж на то речь пошла, а так не, мы просто воздадим и все. К нам емкость из скважины есть. А если, да, а нужна вода постоянно, резерв воды, это проще дизельный генератор купить и из скважины воду качать. Но нам это нафиг не надо, господа. Да, это С листом, Про вот эту яму я говорю, когда тут вышку разрушали, откопали. Ну, здесь так, нормально, прям по колено туда можно уйти. В общем, сейчас будем делать шашлыки. И мужчины у нас убирают вот это вот. Пока. Металл здесь, конечно, толстый. Прям нормальный такой. Торси. Да, Где мотор? поехали. Как говорите, цемент застыл уже? Нет еще, но начинает. начинает. Может застыть. Ну, значит, три недели дождей. Дали себе знать, да? Дадут. Влажность из воздуха тоже берется. Сверху -то бывает. Вот, значит, хорошо, что решили все-таки за это взяться и убрать а -а -а. все. Ребята, вот на этом этапе мы заканчиваем наш второй рабочий день. Завтра мы снова приезжаем сюда, продолжаем работать. А сегодня, как видите, бака у нас больше нет. Бак прикован был к бетону цепями. И даже если бы мы его начали переворачивать, это было бы большущая фиаско. Не зря мы его начали резать. И, как видите, за два дня мы полностью от него избавились. Надеюсь, завтра мы его еще и с участка увезем. Сегодня, ребят, понедельник, мы приехали сюда ненадолго, стоим вот над платом своим чахнем, договариваемся по поводу этого всего вывеза, вы... вывеза, выв... Утилизации. Утилизации, да. Вот, включимся с вами, наверное, теперь в среду. Договорились, потому что на среду на вывоз весь этого... Всего этого, добра. Всего этого да, добра. Вот, поэтому мы едем теперь уже домой. Работать здесь смысла сейчас нету, потому что в среду нужно потратить нам очень-очень много сил. Так, ребята, я сегодня один. Время у нас 10.30, внутри 13, на улице 10. Включил обогреватели уже все. Сейчас вот этот подвину сюда, чтобы он отсекал холод от двери. И пойду на улицу там у нас сегодня ветрено немножко прохладненько я поэтому утеплился в шапке все дела и сейчас я пойду вот эту кучу металлолома потихонечку перетаскивать к машине Итак, вот этот пролет нашего так называемого забора я уже открыл вот сюда вот типа воротину у меня такое получилось и сейчас вот на это вот место я планирую выносить весь металл, чтобы он здесь у нас лежал. Потому что как раз машина подъедет на место моей машины, встанет и удобненько загрузится. У нас приедет большая машина с такой склешнёй, которая сама себя будет грузить. Вот, поэтому нам нужно весь металл вынести вот сюда. Был бы доступ на участок, было бы, конечно, шикарно. Если бы мы прям вот так вот напрямую просто тупо все расчистили. Но, к сожалению, пока что у нас этого нет. Потому что там старый забор, там старые теплицы. Короче, там, если расчищать, это на очень-очень-очень много времени займет. Гораздо проще и быстрее за два дня вот сюда, вот, всю ту кучу перетаскать. Начну я с всякой вот такой вот мелочи. Вот с отсюда начну. Сейчас тачку прям загружу, всю эту фигню. Вот отсюда вот все буду вытаскивать. Ну, в общем, все, что одному под силу мне будет. Весь вот этот вот хлам, буду таскать. А уже завтра я хочу позвать сюда Женьку. Мы с ним планировали поехать на мой объект, крышу делать. Но так как у нас дождливая погода, видите, все сырое. Сейчас обещаю дожди в ближайшее время. Не очень бы хотелось скрывать крышу и пролить ее. Поэтому лучше я его приглашу не на работу, а на дачу помогать мне. Вот, если он согласится, будет здорово. Вот эти вот листы уже большие, их вдвоем таскать. Потому что один я их просто физически не осилю, Они очень тяжелые. И вот это вот все крупное тоже уже вдвоем перетаскаем. Поэтому сегодня задача номер один. Все мелкое мне одному, что по силам, перенести. То есть вот отсюда, да, наверное, отсюда мне логичнее будет начать. И посмотрим, короче, сейчас начну. Что получится, то получится. Ну, а завтра уже все остальное. И завтра где-то в 4 часа мы вроде как договорились с ребятами с металлоприемки. Они уже пригонят сюда вот эту технику, которая так хух, клещами будет в себя сама грузить. <с> все покажем, все поснимем. А сегодня я здесь так как один, поэтому снимать, наверное, ничего больше, друзья, не буду. Вот такие вот только, если мимолетные там словесные вставочки, буду вставлять. Вот. Вроде туда-сюда прошел, уже запыхался из-за того, что капуста одет. Короче, погнали. Меньше болтовни, больше дела. Итак, прошло 2 часа. Первый мой перерыв на обед. Поэтому спустя 2 часа в 12.30 сейчас время, вот такая кучка уже здесь образовалась. Короче, таскаю, таскаю, таскаю, таскаю. Пока что вот мелкая. Тут вот... Ненужные трубы, гнилые, кривые, толстостенные, арматура толстенная, тоже нафиг она не нужна на участке. Короче, вот так вот все вытаскиваю. А здесь, ребята, чтобы вы понимали, нифига почти не поменялось. Я расчистил вот этот угол, там вот большая фиговина, она крупная, ее она вдвоем будет нести. Вот это все тоже вдвоем будем таскать, потому что это вообще не труба вот это вот тоже все вдвоем будем таскать потому что эти листы очень толстые с мой палец примерно я даже не знаю что это за металл пятерка наверное смотрите короче толстенный толстенный просто металл ну и тут он углом сваренный вот у него толщина на самом деле какая вот и тут подразобрал и сейчас после обеда в моих планах еще вот это вот место целиком полностью разобрать все это что я могу один таскать буду таскать а уже вот эти вот крупные куски, вон ту крупную кучу и вон ту крупную кучу буду потом завтра с Женьком, надеюсь, таскать. И вот здесь тоже шевелера, смотрите, их тоже будем сдавать, их тоже вдвоем, они неприподъемные. Трубу приготовил порезать пополам, чтобы в машину поместилось. Там откладываю пока то, что на забор пойдет. Вот две трубы уже отобрал, которые можно на забор пустить. В общем, обедаем и продолжаем. Итак, друзья, время 17.26. Пробовал я здесь, сколько это получается, <сех> 7 часов, короче, час на обед выделил себе, повалялся и сейчас покажу, что я за сегодня успел. В доме, кстати, жара 21 градуса, на улице 10. Итак, ребята, в общем, вчера не успел вам показать, что я сделал. Сделал я за вчера вот это, убрал всю вот эту кучу, остался бочка и бак, который мы порезали вон там. В общем, ну и вот мелочь, сейчас покажу на улице, что у меня происходит. Вот что происходит у нас на улице. Вот такую кучу я вчера натаскал сюда, целую гору металла. Вроде все на месте, за ночь ничего не пропало. Сегодня машина придет, все, надеюсь, отсюда уберет. В общем, сейчас начнем с Женькой куда-нибудь вот сюда вот, наверное, таскать все остальное. В общем, ну вот так вот раскладывать сюда. Потом машину свою уберу, к соседу напротив поставлю. И все это вывезем большой машиной грузовой, все будем снимать. Так что давайте, сегодня еще у нас один трудовой рабочий день. Ксюшка там тоже что-то делает, собирает. Все работают. А я наблюдаю. Я тепло просто оделась, у меня больше нет одежды. Филон стоит, не работает. Я уже сказала. Что, ты не работаешь? Да. Сказал, что я наблюдаю. Что Чё я не работаю? Вся ложечку отнесу. Вот на эту женщину что она делает? Тебе говорю, не поднимай тяжелое. Я застряла. Я одна не оселяю. Не надо, оставь ее. Но я ей не вылезу теперь, я хочу, чтобы они отнесли. сама себя забаррикадировала? Да, Надь. Давай. Оп, оп, идем? Смотри, вас что не идет? Не идет, мать. Вот один кажется самому тяжелый. Айда. Ай да. Арматура. да. Арматура. Давай стой, нормально, стой. ха ха сразу. А то у меня тут целую кучу, а я ее не могу забрать из-за этой штуки. Вот <систит> <систит> <систит> только не подойти. в качалке, пацаны. сейчас мы отдохнем Солнце светит. Нет, солнце не светит, ладно. Что, там? Что это? А -а -а. Прям катушка такая весела. Подожди. Офигеть. Просто клад, а не дача. Да. Повезло, так повезло. А -а -а. Сколько тут всего? Короче, мы все работаем, снимать неудобно. Юлька тоже у меня уже в перчатках, наготове, штатив сломался, камеру я поставить вообще не могу, поэтому покажем уже готовый, скорее всего, результат. И у нас для вас есть один прикольный бонус. Мы хотим провести небольшой конкурс. И победитель этого конкурса выиграет от нас термос полностью бесплатно. Мы за свой счет его отправим вам в любую точку России. В общем, в чем заключается суть конкурса? Вам нужно угадать, на какую сумму мы сдадим весь этот металл. Разброс плюс-минус 5 рублей. То есть там, допустим, 1109, а мы сдадим на 1108. Это будет считаться плюс-минус 5 рублей мы принимаем в расчет. Короче, давайте, пишите в комментариях, на какую сумму мы э, сдадим этот металл. Ставьте лайк под этим роликом, и мы выберем победителя и отправим ему термос. Вот такой вот неочередной конкурс от нас, а теперь погнали все это сюда таскать. Да нет. Блин, вообще... они такие тяжелые. Жесть просто, да? Как вы их по одному таскали? Он раз и взял. Ну вот и все, друзья, на сегодня мы выполнили все, что планировали, ролик получился очень таким насыщенным, не забывайте про конкурс, угадывайте, сколько мы за все это получили, пишите цифру в комментариях и не забывайте поставить лайк, если лайк не поставите, термос не получите. Все ссылочки на ребята из видео были в описании в закрепленном комментарии, переходите, вам что-нибудь обязательно понравится. Всем спасибо, ребята, всем пока!